Ну вот, я и доварила перловку, то есть суп из перловки. Вот он у меня получился, смотрите, какая костяшка, наваристый супец. Вот они у меня две косточки две кинула или три даже. Вот такое прям смачно у меня получается, он вечно густой, но очень вкусный. Ох, со сметаночкой с майонезиком кто чем любит и хочу показать сейчас принесла вот моя бижутерия которую я вчера сделала из из янтаря то есть вон видите кольцо у меня янтарное вот кольцо янтарное вот оно колечко и я к этому колечку сделала такие сережки вчера все цепляла, все делала, благо у меня инструменты есть и сделала такой браслетик. Вот он у меня одной рукой неудобно одевать, ну вот он хорошо лежит, прям замечательно, очень красиво через бисеринку все сделала. Бисер я взяла серебряный, так как у меня серьги тоже под серебро. И сейчас одену, покажу вам. Так, ну вот, у меня Ленарка прибежала. Она у меня нарядилась, у нее уже елка стоит. И все бегает такая принцесса моя. А что я ну вот, вот браслетик. Вот он сидит. Под колечко, как вы видите. И еще сережки. Еще сережки, да. еще. Сейчас попробуем одеть. Я вчера... У меня давно уже Сергей не носила. Зарастать не зарастает, но... Все. Есть. Одна готова. Вот такая. Да. И сейчас другую одену. Они не тяжелые. Ну нет. Ну как не тяжелые. Ну, прям не такие тяжелые, но нормально. На уш как сидит, вроде ничего. Ой, я вот это ухо не могу одеть. Я вчера перед зеркалом одевала. Одела. Короче, я не чувствую, где. Так. О, нашла. Ну вот, друзья, вот мои сереженьки. Тебя вообще это ухо покрасило? Покраснела, потому что одевала семьи. Вот это. Ну как вам? Нравится? Мне самой очень нравится. И вот красота. Мне так лично очень нравится. янтарь, вот это все. Обожаю камушки. Еще а, у меня. Сейчас еще покажу, что и с чем я занята. Дай-ка. Ты можешь поговорить пока, я бегу и что принесу. Иди сюда, на видео говори. Ребят, как у вас кивало. У меня Как у них кивало. Да, Короче, вот смотрите. Смотрите. Смотрите а новое у меня занятие бирюза бисер я их нанизываю на ниточки и хочу связать лареат одним цветом но ну, цвет просто приятный матовый бисер зеленый такой этот а, не зеленый а бирюза бирюзовый он очень красивый но ну, очень а, можно было в спиннер конечно положить бисер ну, он у меня в спиннере лежал, просто я его сюда вывалила, чтобы у меня не тронули. И это... Не знаю, зачем вывалила, короче. Вот он у меня, какой красавочный бисерок. Смотрите, прям прелесть. И будет вот одним цветом. А... Не буду никакие добавлять, потому что, мне кажется, лишнее будет. Мне вот этот цвет очень нравится. И жду своей посылочки а, с бисером. Хочу связать в Фариде подарок. Э, подарок, да. Подарочек. Хочу сделать ей приятное. Она она для нас хочет. А, созваниваемся каждый день. Она говорит, вот девчонкам хочет подарки сделать. Химика Хомяка им хочет, а я не хочу, потому что за... а, мама... а маме рыбки. А маме рыба хочет подарить. А я не хочу хомяков, потому что надо за ними убирать. И опять это все мне придется убирать. <соценно> <соценно> да. Я, да? Я сама Ты будешь сама убирать? Ты не верю. Верил. Поверить? Ну вот, в принципе, вот. И еще я еще хочу серьги такие же сделать только из гранатовой крошки. Ага. Вот, гранатовая крошка. Они, то есть, красные, темные, такие бордовые, цвет класснющий. И из них же хочу сделать. Не знаю, видно будет, если сколько останется его. Может быть, может быть. Ну, украшения. Естественно, украшения буду для себя делать. для... Пока учиться на себе, а потом своим девчулям буду делать всем обеспечивать красотой да? Да. А там красиво бусики себе. там красивенькие чтобы они были аккуратненькие девчонки должны красиво ходить и красиво два сережек два сережек у мамы еще да еще голубенькие да у меня глаза в кучу еще голубенькие хочу еще сделать клоснюшки да еще и еще пилы. да ну в принципе вообще классно, ну я сто лет уже в обед не носила серьги, так Ещё как сколько лет уже эти уши мне знаете как прокололи, у меня папа мы же в Туркменистане жили и вербюжными колючками прокололи и они не зарастают, кстати, они прям там меня оставили эти верблюжьи кол... колючки, ну, ничего не загнивают, ничего вот дет... детям так раньше кололи, мне... считай вот можно сказать мне с рождения проколотые уши вот, другая принцесса пришла. Вот, и все модняшки у меня такие ходят. Модняшки. Даринка, где у нас? Да. Мне нравится, мне нравится, Сильки. Да? Аккуратно, да, да. смотрится? Угу. И еще все. вот это походит угу. с еще колечко, посеречко. Да. И да. еще пищечек. Ай, красиво, красиво. Но, мама, ты да. вот это белый, но красивый. красивый. Ну это серебро да. с этим янтарем. Да. Серебряное. Мама, ты вот. принцесса. Я принцесса стала? Я пищечек. Спасибо. Нет. Королева? Нет, ты принцесса. Я не, не принцесса, а тебе королева, да? Угу. А ты не принцесса? Может, мама королева, а ты принцесса? Или принцесса я тоже. Ну, ладно, я тоже принцесса. вместе будем принцессами. Хорошо? Мы же девочки-принцессы. Так что, вот так вот, друзья. Не знаю, сегодня буду не буду снимать, так как... Наверное, буду работать, сидеть, Даринку час спать укладывать. Ты мне сейчас ухо оторвешь, что ли, ухо Я без я буду потом ходить. Мама без А супик положить? Давай сейчас супик положу, давай. А супи хочет, они любят у меня суп. Так, Бисер, не трогай маме, пожалуйста, ладно? Дай, я унесу это попозже. А я больше хочу потрогать. Ну не надо трогать, красивый, красивый, мне тоже очень нравится. Точно супик будешь? Положить, да? Динара, будешь супик? Не будешь? Амина, хочет, да, Амин? Да. Вот, такой густой он у меня. Так что, Людочка, в честь тебя я суп сварила. Я хотела плов сегодня сварить, и мы с ней вчера разговорились, и я, говорит, с и суп. Я думаю, я же давно перловку не варила. Давай-ка я сегодня сварю им супец. Так, это я убираю, все. Девчонки, скажите всем пока-пока. Пока -пока. Молодцы. Молодцы. Отставьте лайки. Ладно, все. И прикольчики и приставьте нам. С Питали. вами были семья Гузели, да? И варить. И подписывайтесь на да, наш канал. Вот у нас дедушка приехал, давно не был у нас. Пропавший. Пропавший, да. Ой, бери, бери. Всем, всем детям шоколадки привез. Папа папе соскучился, да? Папа говорит. Папа говорит. Ага. «А, на а тарелку ты унеси, ты, девчонки, вы можете. Да. Я не хочу. Шоколадку не хочешь? наелась что? Хочешь. Она к дедушке хочет, она тебя ждала, на руки хочет. Она такая далеко не пишет. не было, а ты там так и пил. Дедушка, уй, далеко была дедушка. Он где я не был? А. А, дедушку. Она давно уже целый час ждет, когда дедушка приедет, когда приедет. И, и еще папу ждет она. А, папу, папу, да. И приедет, и папа приедет. Да, на Новый год. И Фаридан. И, Форида, да. и Форида, да. У нас да. тоже приехала, приедет. да, приедет. Да. Девушка. Девушка, давай чай пить. Сейчас, Ты видел? <с> по скриптам был